Было самой главной амбиции моей. Потому что я все-таки когда начинал писать, сколько у то как я начал писать, я читал какое-то время. Я хороший читатель. Какой это просто, но читатель я хороший. Я точно знал, что такое настоящее.